привет всем в этом уроке мы с вами будем рассмотреть еще одну полезную функцию fold angle что это означает если мы выберем вот объект его здесь как вы видите его такой функции такой функции нет она создается с помощью вот внутренних линий либо линий, которые у нас уже имеются это нам дает возможность контролировать вот, а, углубление или а, его, на, на, наоборот, выпуклить вот, а, объект. Смотрите, при выборе вот, а, данного объекта, то есть данной линии, у нас есть вот такая вот функция, Fold Angle. Мы его включаем. И, как правило, здесь ничего не изменилось. А, это из-за того, что у нас нейтральный вот угол, вот из-за этого оно как бы не меняется. Давайте соединим еще несколько вот э, линий рядом с э, этим э, перманентальным изгибом. Ну, э, среднюю оставим включенной на э, нулевой, э, самый левый крайний левый поставим на 360 градусов и э, false strength мы поставим на тридцатку, середину тоже на 30 поставим на 180, а вот самый крайный левый, который мы первым создали, его нам поставлю и добавлю false strength на 30. Вот. Когда вы так поступили, у вас вот, если заметили, вот такие вот а, кружочки-пирожочки у нас получились. Смотрите, мы э, это можем э, нагляднее видеть, если мы его отпустим. То есть э, немного поднимем вот, и отпустим. Либо э, при увеличении э, false strength, например, поставим на 50. И на этом тоже, на крайнем э, правом, поставим на 90. Ну, либо на 90. Это нам дает э, такую возможность э, согнуть э, объект, то есть не объект, вот этот шов в нужном нам направлении. Э, как правило, это от нуля до да, 360, э, 360 градусов. Мы э, с вами рассмотрели э, подробную, то есть подобную функцию в настройках вот, шва, когда у нас был вот, э, шов, и мы смогли с вами управлять его. вот выпустью или наоборот а, этот как его внутренним внутреннему а, входу а, с помощью этого мы сможем с вами создать вот такие вот а, изливы и а, посмотреть на свой результат а, впрочем все а, с помощью этого этой функции мы а, сможем вот как бы согнуть либо выпрямлять, либо нагибать а, эти а, сегменты данного нам объекта. Это может быть любая форма, но только нарисованная внутри а, объекта. Спасибо вам огромное за просмотр. А, увидимся с вами в следующих уроках.